Погоня. Похмылил слегка, лесом правил, не устал пока. Чёрный, как любил я вас, но прикончил я то, что проб припас. Головой тряхнул, чтоб светила ваша, И вокруг взглянул, и пресвистнул, А плестяной не пускает стена. Он не прянул ушами назад, Подоил, где просмет, где прогал, И видать не рожна. Сижной моей, пол вернул под глаза. Вот же я наидура, лучше молил глаза, ведь погибель пришла. обижать а не советь, из колоды моей не прощели туза. Да такого нужда, без которого сны, ты я ору палка. Come on. Струи вкряшились, отдышались, Открепели, да, кашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, Поклонился в копыта до самой земли. Сбросил сходом анад, повел в полагу, Спасибо, пасеков пас лошадки, что целый мир, Сколько кому, сколько склыну, Жизнь кидал в Докитнула Может, спел на вас Неумелая Очи черные скатер белая Право конус Правил не вышло пропасть И лицом не ударил В дорожную грязь Руки стерли по воде шрамы не лагут у коней я сегодня в бессмерном долгу, все закончилось, все исправилось, там где скомкалась, там изгладилась жизнь никчемная, угорелая, Очень черная.